Всем привет, ребят! С вами как всегда, Шкипер. В общем, с шестой серии сразу начал записывать седьмую, чтобы ну, без остановок, так сказать. Ну, просто решил разрезать на две части, типа, чтобы ну, много времени не длилось. Вот. Учитывая то, что опыта у меня нет, может вообще не интересно будет смотреть, но я надеюсь, что вам понравится. Вот, поэтому хочу в начале видео попросить вас, если вам понравится все-таки, пожалуйста, поставьте лайк. Просто лайк, просто нажмите на кнопочку пальцы вверх и все и подпишитесь на мой канал ну прям вот чуть-чуть я же могу не прошу прям ну пожалуйста прям очень сильно хочется увидеть вас э, у меня в подписчиках вот также оставляйте комментарии и так далее э, закончили мы на том что мы идем убивать какого-то жердяя вылезшего из какого-то здорового памятника как бы странно это не звучало в общем не буду затягивать а поехали дальше нам спасти Элису надо сейчас. Это как раз это, жердя ее. Это. Я хочу по пострелять с Лис. Хай-боже. сейчас нет. Ну да ладно. Не я в принципе особо не расстрелился. Ой-ой, black... что, yeah. что, что это? Что это? хрена вы шустры. А, они прям... нагло летят. Не, поверь мне, вот сейчас вот... А, купить... Я не сейчас пока не могу so У меня тут черепа разлетались. Вот вы их, да, замедляете, а я их буду уничтожать, так сказать. Да вообще я убиваю. Так, они, я надеюсь, это... А, я понял, они... Нам надо, наверное, закрыть этот портал, так сказать. Сейчас мы попробуем That's это сделать. Да, так и надо было сделать. Все. Теперь их будет значительно меньше. Все. <coughs> ну, слушайте, я начинаю быстрее соображать в этой игре. Это приятно. Ай, стоп. Э, а почему? Не замазал? Она же не замазывает. А, нет, она замазывает. Понятно. Так. Я хочу дамазывать Ну ладно. Ничего страшного, пойдемте дальше. А. Так, в этот раз я не буду начал. А, кстати... А, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Не надо купить а, улучшение. У меня 8000. А что за улучшение может быть за 8000? Имущество, имущество, ему 14. А, снижение цены нити слизи. Я так понимаю, меньше энергии будет мне тратиться, да? У меня тут вообще. Ну, в принципе, они почти все изучили. Ловушка вот только. А что с ловушкой? Удар ловушки. Включает удар ловушки. Призрак в попад... ну, ловушку, автоматически захватывает. А, ну вот это интересно. Стоп стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, ребята, ребят, Забыл. накопить? не накопить. Нет, давай, давайте слизь возьмем. <coughs> типа, все равно нужная штука, я думаю. Пригодится там. Вот. поехали дальше. Все. Давайте, парни, я не буду вас задерживать. Нам надо быстренько разобраться со всеми монстрами. А, ну понятно. Платине. Быстро не получится, я, конечно, дико извиняюсь. Это нет меня, зависит сейчас уже. Ох. А, полюбить. Yeah, битвы. of nice у них какой-то обряд? А, их надо ловить. Стоп, их надо ловить. Я вас понял, друзья. Хорошо. Или нет? Подожди, нет, наверное, не надо они по моему просто умирают так перезаряжаемся есть минус один. готов ух ты. а нет слушайте тут один призрак все-таки опять стреляющий ух ты а его ему одного раза не хватает так ну, давайте ставим лаучку а где я ее поставил опять? Да, вон она. Почему она так долго сгорает? Сюда. Ко мне. А почему? Почему? Стоп, стоп, стоп. Далеко что ли? Не вижу. О, есть. Давай, давай, Гамон. Отлично. Отлично. Очень hey, uh, <связь> близко. Я опять не нажимаю не ту кнопку. Дик, извиняюсь, я представляю a проблем блин well, I'm right oh, at the so. and, uh, oh I get it clever thes oh, use that. their own dimensionally anomalous signatures to slightly wrinkle a чтобы continuum the door is still there what you're seeing is a fold in reality the ghosts remove the door from this plane of existence Все, что я вижу в аура. Нет Well, this is an educated guess, but since the ghosts are gone, their influence is fading. The anomaly should straighten itself out. A few hours, probably. A few hours? But I gotta... go! Wish I could help you, Z. but any analysis at this point is strictly theoretical. Okay, but the biological situation I'm experiencing is not theoretical at all. Hmm, I suppose in theory, mind <clears throat> you, positively charged slime could dissipate the wrinkle and restore everything to its... Just slime the damn thing? Дампинг, слайд, дампинг. Так, опять загадка, да? Нет. И что же нам нужно? Ой, подожди, а нам, наверно надо ее тянуть. Ну-ка. Что-то она не оттягивается. О, о. Good. Thank you very much. Всего то Я думаю, там что-то оттянуть надо было. Так, стоп, ё... о, не... эм... Так, стоп, дайте мне слить, заблокировать. Мне, кстати, за это ничего не дают, что жалко. Типа, я бы, конечно... Это, надеюсь, было просто. Ну, типа, я не против просто В том плане, что... какой-нибудь заразу же. Эй. Не убирается, не ну, да ладно. я с ней ты чё придурок <свист> <свист> вот <свист> ты еще очканул <свист> так каменная голова проклятый артефакт обзор так давайте я вам конечно же опять же все это прокручу Все. Так что, если что, ну, паузу поставите, по старой схеме, так сказать, работаем, э, и прочитайте. Так, дверь открываю я, да, конечно, я же новичок, а я теперь... Или наоборот, я... Мне... О, о, вот он. Ага. Вас, вас понял. Понял вас. Нет. Слишком низко. э э э, -э. Тут он хамончики. Скур. шустрые, ребят, наконец-то. От вас хоть какая-то польза появляется, знаете? <coughs> так. В этот раз ломать я ничего не буду. Так. А, я. конечно же, я же. Ну, ладно, типа. У меня, наверное, испытательный срок. Так, туда нам не надо, нам надо туда, Всё, окей. О! Mm -hmm. обзор артефакта так ребят также по старой схеме я вам прокручиваю вы читаете все а, ибо нет у меня, так сказать <coughs> навыков чтения хороших Здесь пик. ну следовательно нам бежать на так подожди вот этот звук это значит что я что-то ловлю нет да а, а, а я конечно весьма вовремя активировал то что мне нужно было активировать вы просто монстры there. Okay. так большая картина все, окей, едем дальше. А -а, здесь больше ничего нет. Идем вперед. Ну, не считай ударигут. Вот вот. Так, что у нас? Ой, у нас 12 тысяч, ребята. Мы можем сейчас что-нибудь купить себе. А что мы можем купить? Имунитет к урону <coughs> базонов. 11 тысяч. Выше скорость шока. Так, окей. Снижение нагрева шока. Знаете, я, наверное, снижение нагрева шока куплю. Тоже пригодится. Хотя им почти не пользуюсь. Ну да ладно. Будем считать, что начну. Но это не точно. Ну, это было слишком. Слышь, а ты ч не сдох? Это было как-то. А если отсюда? Ну конечно, сейчас он не сдохнет. О, сейчас так невиделся. Что действует? А, попал я по нему попал но он абсолютно у него иммунитет в данный момент э, в связи так сказать, с тем, что... по сюжету у него иммунитет так, наверное, нам сюда нет нам не сюда ну и ладненько идем дальше видимо что-то откроет дверь о смотри еще один ой слушал а остался <сосы> или он может ой <сосы> <сосы> Ага, он щитом прикрывается и, типа, становится жестче. Эй, ребята, вы нашли Алиссу? Где этот гнезд был? Вы не видели. Но он просто пришел сюда. Он должен вернуться в мир Гозер-экзимит. Это наши кинги. Ну, конечно, библиотеки. Почему нет? Вот здесь uh, будет. Прям, ну, последняя битва будет здесь, это, как бы, очевидно, я думаю, я сделал ну я надеялся да может быть последнее мило с этим ну как его назвать Я бы не отказался тоже согласен с тобой от такой-то супер силы грех отказываться на самом деле. Care to tell me why my library, museum, and parade are all going down the toilet? I keep telling you, sir, the Ghostbusters are nothing but scam artists determined to throw a negative oh. on you and the city and extort you for more money. Hello, Peck. I own that suit in blue. Both of you! Pipe down! Mr. <laughs> Mayor? Ах, ах, ах, ах, The other world is crossing through into ours. It started with simple ghosts and animated monsters. Now it's getting bigger. We don't know exactly what's next, but there's only room for one city here in this dimension. Two physical worlds can't exist in the same space. That's just elementary particle physics. We got a glimpse of the other world, Jock. It ain't pretty. It's like Brooklyn and the Bronx, with no queens in the middle. Whole city blocks sinking into a fifth dimensional abyss. Cockroaches the size of polo ponies. Panic in the streets. How'd you like Disco to come back? Больше, чем когда-либо. Я понимаю. Мы в беде. Так что я должен делать? Нам нужно подготовить город к а вы? <врачливый>, Надо <недоволен>. купить А вы медленные очень, знаете, Элементал. Ну, сразу с А, то есть не надо его разрушать, правильно? Ага. А, кстати, вот и эта карта, о которой я вам говорил. Какая-то интересная, непонятная абсолютно. А, слушайте, это, по-моему, не призраки, тут что-то. Другое, видимо, кроется нечто. О. Ты. Well, do Кто-нибудь досливается? Ну, конечно. почему бы собственно, и нет. Я с вами абсолютно согласен. Системы прыжков нет в этой игре, поэтому приходится вот так вот линейно спускаться на лестницу. Ну да ладно. Мне это как-то не особо парится, честно. Мне... А больше и некуда, собственно, я так думаю. Её... И типа люди об этом не знали или что? Ну как бы про... постройка-то нашего времени, я так думаю. Ну, в смысле, люди это сделали, как бы. Так. Да. Я так понимаю, вот эти следы ведут нас туда, куда нам нужно идти. Значит, эта дверь теоретически, Слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, мне слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, Так, он близко. чему-то. Возможно, вот это не. артефакт. Машинка. Серьезно. Машинка. А часть сувениров. Угу. А, она была еще один управление. Ладно, в общем, вы дочитаете, как обычно, и... А, я еду дальше, пожалуй. А, мне, знаете, вопрос, какого хера вы встали? Ясненько, ладно. Бля, здесь прохода нет, да? Угу. все понял. Там однозначно в другую сторону, поэтому они меня и ждут. Так взаимодействовать с этим нельзя. Ну, здесь просто жесть какая-то построена. Парни готов, видите. Всем, мягко говоря, наплевать, да? Ну, ладно. О, они бегут за мной. Этот, хоть это хоть отора... Я like weird... yeah, извиняюсь, конечно, такие звуки что. Well, нет. we knew which Окей, okay, okay, здесь трещина. Да почему я вечно жму не на ту кнопочку? Ну. Man, так. Здесь. <связывая> Пошли. Ты конечно, so Почему самое сложное достается мне, а вы самый простой, Я как бы сам Не, ну приятно, конечно, нам не туда, да. Ну из воды в тире точно. Слушай, такой пушечный тоже. Падает. Ух ты, у меня новый новый этот. что назад. У меня у меня новая пушка. Вопрос, для чего она нужна, вот, интересно, прикольно, вся пушка интересная, нам с чем-то таким биться придется, что нужно уничтожать этой пушки. или теперь мне, а, простых, я, я кажется понял в чем дело, и Этой пушки проще, наверное, будет убивать вот этих вот мумий. Вернее, как он назывался? Это же не, не мумия, это. Я не помню, как они называются. Существа, которые проводили в загробный мир, что ли. Что? О oh мой so much black slime. It's flowing upwards. If you see a big yellow eye in there, poke it with something. No yellow eye, Ray. Maybe it already went up Да, наверное. Well, yeah, <coughs> Прыгать я, Hello, даже... я не хочу. Мы даже светили, стрелять занятия видимо. Ой. он чуть-чуть вырос. Так вперед! Куда? Куда? Я готов! Или нам... Мы здесь бьемся, да? С Я хочу посмотреть за да, этой пушкой. Зачем мне переключается она? А, на, на, стоп. Not much longer Oh great, I'm gonna need another iron shower Так где он? Мы закрыли все его проходы значит теоретически он должен сейчас уладить Вот он мне хочется переключиться на слизь, потому что... А, нет? Угу, не зря. Так, полепили. Угу. Так, улучшение купить так. Семь тысяч у меня есть. Давайте купим купим, купим улучшение. Пошел. Пошел. Да стреляй я в глаз, куда же мне еще стрелять? Красота. Хорош, не... не такой уж он и... А, стоп! Нам надо залепить проходы срочно. Да, э -э я не понимаю, почему переключается. Или типа. У него нет такой этой. Нет, есть такое no. понятие, как перезаряд. Угу. По кому стреляете, не Just понимаю. все готов, готов, парень. Oh, вон он, вон он. Готов, готов. Nice work That's how yes, nice workof так вот так вот уменьшается to... shut you fraudulent gangsters forever when I had the right now I'm shutting down your containment grid for good you can kiss off a permanent license not to mention any chance for more government contracts you' did this to me. Mm -hmm. And you're going to pay. You're welcome, you peck. All right, that's it. That's it. You're done, smart guys. You are done, smart cool guys. I have the authority, and I'm shutting you and your phony containment grid down now. The whole Ooh. city will have to pay because mm. of your shenanigans. The whole city! What? But that shuts you down, too. Well, so be it. I have bigger fish to fry. And get him off me! I think we need to keep an eye on him. Yeah. No, I mean, we really need to keep an eye on him. Абсолютно с вами согласен. Абсолютно, ребят. Так Ну что, я думаю, сейчас загрузится, и мы подойдем к концу эту серию. Такая насыщенная серия получилась. Завалили здоровенного босса. Да, тем более мы. Мы на спину. We're fired heroes Peck's gonna pull our license get real, Ray. it's the holidays nobody in this town's gonna be around to pull our license till Monday we got the whole weekend to stop this calamity and probably half a dozen others save the city we got a four-day weekend we have time left for ourselves if they start evacuating Manhattan I won't be coming in так ладно друзья я думаю мы закончим о вот, серия была такая интересная ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал считайте так. ну и пишите комментарии поболтаем пообщаемся так если интересно конечно вот так спасибо за внимание мне приятно снимать для вас я надеюсь вам также приятно смотреть то что я снимаю всем пока